здравствуйте наступил месяц апрель сегодня третье число давайте глянем какая температура на этот период времени около 6 градусов тепла до этого была температура и 18 тепла и 14 но сегодня похолодание пошло хочу вместе с вами раскрыть и посмотреть шатровое укрытие виноградных кустов как виноград выглядит в этих местах необходимо торцы открыть чтобы проветривалось Лозы сухие, мышки не повредили. Это в прошлом году я и пеплом посыпал, никаких прикормов для мышей я не делал. Все хорошо выглядит. Чисто, сухо. Слава Богу, все нормально. Торцы необходимо обязательно подкрывать. Вначале я здесь открыл и в конце открыл. Вот так мне выглядят эти шатры. Ой, на лапка и побеги виноградные не подвязаны это проволоки они на землю не ложатся внутри здесь сухо все проветривается а укрытие это если кому интересно есть видео меня на эту тему ссылка будет наверху наверху. и вот в этом шатре тоже самое все этим глядя. все сухо и челоски сохранено и сейчас раскрою вот такое укрытие и посмотрим, как здесь выглядят виноградные лозы. В таком состоянии они находятся. Тоже все сухо. Тюльпанчик это дали всходы. Здесь прямо пришпилено к земле. И вот так вот уложены лозы. Хорошее состояние. Сухие, как видим. И невредимы. Слава Богу, что в этом году сохранены они хорошо. У меня. У кого виноградные лозы в мокром состоянии то необходимо конечно чтобы было проветривание потому что плесень быстро возьмет и они могут выприть. У кого виноградные кусты были укрыты вот таким способом шатров то необходимо открыть торцы этих шатров чтобы было проветривание а у кого закопаны в землю то откапывать еще рано смотря в какой климатической зоне мы находимся когда среднесуточная температура будет плюс 5 то за можно будет доставать виноградные лозы из земли а пока их беспокоить не надо в апреле месяце погода переменчивая, поэтому не будем спешить открывать виноградные кусты. Пусть они находятся еще в укрытом состоянии. На завтра побежали снег, поэтому чуть-чуть приколы это. Продолжаю вести наблюдение за погодой в апреле месяце. Сегодня 4 апреля. Погода на улице около 3 тепла. Где-то 3,5 градуса тепла. Снег вылетел ночью при такой температуре снег тает конечно но он маленько идет давайте мы заглянем в шатер и глянем пропускает ли эта пароизоляция влагу которая идет с неба сейчас тает и глянем что здесь творится как видим все сухо здесь так что вот эта пароизоляция снаружи сюда не пропускает влаги а снутри она пропускает воздух и получается что Земля, если тут и влажно было осенью, или какой-то конденсат идет, оно все испаряется. Хорошая пористая ткань, это называется, пароизоляция. Оставлю открыто вот так, и пусть оно в таком состоянии будет. Так что во время месяца погода неустойчива. В таких климатических зонах, как у нас, это центральный членоземный регион России, в таких регионах не надо спешить раскрывать виноградные кусты. Погода неустойчивая. Если шатровое укрытие то открываем торцы шатров и все и так оставляем до хороших дней погоды Вот такой краткий обзор и нужно ли спешить открывать укрытие виноградных кустов или нет Ну вот и все кратко что хотелось мне сказать для начинающих виноградарей выводы конечно делать вам самим. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал чтобы не пропустить новые видео. До свидания.